всем привет меня зовут Владислав Чиков и это очередное видео на тему стройки сегодня я хотел бы рассказать о таком материале как спеянный полиэтилен мы ну, зачастую покупаем какие то изделия из спеянного полиэтилена и ну, для абсолютно разных нужд есть небольшой нюанс касаемый качества а конкретно я хотел бы вам рассказать о таком понятии, как сшитый э, полиэтилен и не сшитый. Ну, давайте расскажу, знаете, как на основе своего примера. Мне понадобился демфер, э, который укладывается между бетонной стяжкой и фундаментом. Я отправился в магазин. Сначала хотел купить ну, какой-нибудь там, я не знаю, вот такой полиэтиленными листами, которые продают э, рулонами и из него вырезать полоски. Потом ходил-ходил, мне говорит, а есть, говорит, э, готовый, то есть уже нарезанный, он там 25 метров идет, э, шириной 10 и толщиной сантиметр. Ну то есть как раз то, что нужно. Значит, обратил я внимание вот на что, когда я ходил и выбирал Сначала я смотрел вот ну, рулонный материал, он был весь вот такой. Сейчас попробуем передать. Будет видно, это или не видно на камеру. Вот. Видите, такие большие крупные поры. Как бы воздушные шарики. Если на него нажать, вот слушайте. Эти шарики просто лопаются внутри. Он сминается и свою форму уже, ну, конечно, возвращает, но не так, так как шарики полопались, воздух вышел. И вот я обратил внимание, что большинство материалов они вот такие, то есть огромные, крупные шарики воздушные, запеченные внутри этого полиэтилена. Вот. А тот демпфер, который мне человек посоветовал в магазине, ну, продавец, он э, готовый, имеется в виду, Там были вообще огромные шарики, прям несколько миллиметров размеров, между собой запеченные. Вот. Я подумал, думаю, что-то какое-то вот у меня появилось сомнение. Ну, ну, почему вообще оно у меня появилось? Может быть, если бы я до этого материал другой не видел, я бы ничего и не подумал. Но я видел. В чем смысл? У меня был утеплитель для труб. Он тоже устроен, сделан из пенного полиэтилена, но обратите внимание. Сейчас фокусируется. Смотрите, какие мелкие шарики, эти поры. Я их уж называю шарики, так непрофессионально. То есть вот эти, вот этот воздух, э, за, заплавленный, так скажем, просто микро. И когда мы нажимаем, ну, ничего, соответственно, не лопается. То есть вот я купил утеплитель для труб из такого материала. Я подумал, ведь, возможно, они отличаются по качеству таком огромное огромное количество воздуха который легко лопается и теряет свою форму в таком же мы видим форма не теряется он более плотный и воздух там достаточно мелкий меня вот это смутило по сути нет желания покупать вместо материала, так скажем, больше воздуха, да еще не знаю, как это все будет работать. Я начал выяснять и, и оказался, ну, в общем-то, прав. Значит, в чем смысл? Материал с крупными вот этими, с крупными включениями воздушными, так скажем, пузыриками, это полиэтилен а, не, сшитый, не сшитый. То есть, это считается более дешевой, более дешевой технологией, так скажем, и я что выяснил в интернете а, то что он намного хуже по качеству то есть спустя какое-то время под нагрузкой он теряет свои свойства теряет свою форму и уже ее не восстанавливает то есть он сжимается лопается ну и все но ну, ну, по сути это логично да воздух лопнул шарики лопнули вот и, и все и нету у нас основы он же за счет воздуха внутри вот эти крупные шары то есть он по качеству сильно уступает вот такому вспененному полиэтилену, а такой называется сшитый полиэтилен. Вот в чем и весь смысл. И сшитый полиэтилен, соответственно, стоит дороже. Поэтому, в общем-то, какой смысл видео? То есть я хочу вам сказать, что имейте в виду, при покупке таких материалов есть два вида. Как отличить, я вам уже сказал. Я выбрал вот такой с мелкими включениями который не трещит не лопается плотный И считаю что он лучше по качеству какой есть выход такой материал заказать можно но он не, не, не везде есть так скажем мало где есть в каких магазинах ну конечно зависит от города вот вариант как я решил с демпфером что я сделал я купил э, утеплитель для труб диаметр 89 по моему а толщина стенки 13 миллиметров и просто его распустил таким образом я получил качественный материал и что самое интересное вот этот демпфер который из вот этого сомнительного материала стоил 700 рублей там вот этот таблетка 25 метровые, а есть потом я пересчитал ну, на трубный утеплитель вот этот по деньгам за квадратный метр вышло один по один то есть то же самое по деньгам но мы получаем более качественный материал я бы конечно не хотел называть всяких производителей но с другой стороны кто смотрит мой канал узнает то что я, я ничего не рекламирую Просто так людям будет возможно проще что-то найти. Что я вычислил? Утеплитель для труб, который я брал, называется термофлекс. Термофлекс. Почему я вообще называю название? Потому что, допустим, вот это тоже от утеплителя от труб. Но у него материал не такой. То есть качество намного хуже. И также еще вычислил э, производитель, называется изолон. Тоже химический шитый полиэтилен э, делают. Ну, изделия. А вот у термофлекса он называется как материал закрытыми ячейками. Но ну, я думаю, что это то же самое, что типа такого, что. Ну, в общем вот, подытожим. Спенный полиэтилен бывает сшитый и не сшитый. Или есть по-простому, с, вот, с огромными ячейками воздушными, которые вот так лопаются и сомнительно выглядят. И с, с, с очень мелкими упругими которые не лопаются. Я ищу и по описанию и в интернете, и везде. Ну, вот такой материал лучше. Ну, и не зря же он стоит дороже. Так что, вот вам на заметку. Всем спасибо за просмотр. Видео достаточно короткое, потому что тут особо говорить нечего. А... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте группу ВКонтакте. В общем, всем пока.